Сегодня 26 февраля. Все дни от последней записи тупо зависло. В последнее время это стало со мной случаться довольно часто, несколько раз в год. Месяц подъема и активной деятельности, и два месяца спада и зависания. Делать особо нечего, я расслабилась. Жизнь как-то вяла, но уверенно стала сходить на нет. Стиралка сломалась, камеру уронили, и она тоже сломалась. Денег осталось всего два чемодана, но и присутствие или отсутствие денег стало вообще как-то не влиять на течение жизни. Как-то все бестолково. Потерялась я, обнаружив внезапно себя без личного пространства. Это моя бестолковая натура. Бестолковость была внушена мне с детства, вбита в подсознание. Часто мне приходилось получать увесистые подзатыльники. Может быть и не часто, но они определенный вклад в мою жизнь вносили и хорошо влияли на течение жизни. Подзатыльники получать было больно. Иногда даже искры из глаз летели. Мели мелькали в глазах. И вот в момент неожиданного удара я слышала резкий окрик бестолковая. Ничего нельзя тебе доверить. Это была вбита в подсознание программа всей последующей жизни. И эта программа работает, видимо, до сих пор. Если сейчас посмотреть и оглянуться, из дальности прожитой жизни, то действительно я какие-то многие очень моменты, глобальные моменты, э, судьбоносные моменты своей жизни не доводила до конца. И бросала все. Все великие продолжительные дела, мало-помалу у меня, застопорились, не развивались, сходили на нент и прекращались. Потом было жалко, доведенных дел до конца. И жалко до сих пор. И действительно, ничего нельзя было мне доверить. И действительно, бестолковое. Часто в жизни переворачиваю страницу и начинаю с чистого листа. Как новую тетрадку в школе. С вдохновением, с полным желанием все сделать на отлично. Какой-то период все идет как по маслу. Есть желание, есть вдохновение, все есть. Радость от достигнутых результатов вдохновляет на покорение других трудностей. Да и трудности были приятными. Хотелось преодолеть, хотелось изучить, хотелось э, себя на слабой взять. Но в какой-то момент что-то щелкает и идет не так. И все, шарик начинает потихоньку сдуваться. Причем происходит это от какой-то незначительной детали. Я начинаю физически ощущать, что шарик сдувается, уходят духовные силы, все приобретает серый цвет, доходит все это до какой-то определенной точки, в такие моменты уже делаешь только то, что самое необходимое. Дочери идут в другую сторону, а раньше зрелые даже в молодые годы, когда надо было идти на работу, когда надо было ежедневно выполнять какие-то определенные, совершенно э, ответственные дела, эти периоды проходили незаметно. Либо траектория полета была их непродолжительной. А в молодые годы, наверное, их вообще не было. По крайней мере, они не налагали такой серьезный отпечаток на. Сознание и состояние душевное. Потом опять в какой-то период щелкает что-то. И пошел подъем. Все завертелось, закружилось. Причем все аспекты жизни. Все сразу получается. Все ловится крокодил. И растет кокос. И мне нравится этот стремительный бег. Когда меняется картинка жизни. Все живет, все суетится, все движется. До какого-то момента. Потом бац все устала, села, легла и пропадила, но все пропадом и опять начинаешь совершать только то, что тебе до доступно на расстоянии протянутой руки, а остальное проходит где-то там вне сознания. Где этот щелчок, как он происходит, что вдохновляет? Я знаю ответ на этот вопрос. Меня вдохновляет первое – это творчество, какое-нибудь новое дело, проект, все, я хочу, я это делаю, любое дело, любое творчество. И второе иногда заставляет щелкнуть то, что ты кому-то нужен, необходимый, причем это общественная деятельность меня вдохновляет, когда тебе надо что-то сделать для кого-то. А поддерживает воспоминания о самых лучших периодах жизни. То есть начинаю произвольно, непроизвольно начинаю брать пример самой себя. С того момента в своей жизни, когда я была хорошей девочкой, не бестолковой, а успешной. Причем печать успешности я сама себе ставила. Самый первый период, который в последующие периоды моей жизни проявлялся и проецировался, это... В тот момент, когда я заболела курью, будучи в шестом классе, я заболела курью. Мне не надо было ходить в школу. На три недели я сидела дома и полной изоляции от одноклассников. Я себя поставила задачу. Да, я себя поставила задачу по расписанию прямо по дневнику самостоятельно изучать школьный материал. Я успешно сама во всем этом разбиралась, в математике, в геометрии, и ушла далеко вперед своих одноклассников по учебникам. А когда вышла на уроки, оказалось, я настолько умница, что окончила четверть с двумя четверками. Были остальные пятерки. Такого успеха раньше у меня не было. А до этого меня вдохновляла книга ⁇ Четвертая высота ⁇⁇ Прогулю королеву ⁇ Я ее прочитала еще будучи... Ну, где-то в начальных классах мне эта книга на меня произвела очень сильное впечатление и я брала с нее пример с этой девочки этот успех в дальнейшем я всегда хотела повторить успех в учебе даже сейчас он всплыл в памяти очень ярко и наверняка заряжает меня своей успешностью с такими я значит беру камеру начинаю сама себя снимать вчера Одна из моих дочерей написала мне ВКонтакте «Мама, почему ты не делаешь видео?» А я вот, ну, не делаю видео, потому что никто их не смотрит, никому они не нужны. Я делаю их не столько для кого-то, сколько для себя, для истории просто, потому что мне это интересно. Мне интересен в данный момент процесс, а не результат. А ведь меня это в дефицит. Действительно вдохновляет, когда ты что-то делаешь, и это кому-то нравится. Да, еще подписчики бы были на моих каналах. Было бы вообще прекрасно. Правда, в последнее время мне их немного добавилось. Но это не приносит мне такого вдохновения, чтобы делать видео без конца. Ладно, я сейчас читаю тот дневник, который записала сегодня. Ладно, буду снимать. Даже решила открыть либо новый канал, либо новый плейлист. Назвать его «Бестолковая». Методом от противного буду действовать с целью искоренения этой бестолковости. То есть смысл в том, что программа, которая вбита в подсознание в детстве под названием «Бестолковая», она живет и работает. Надо как-то ее поменять. Надо эту дискету с этой программой достать, а поставить туда новую. Либо что-то в этой дискете поменять файл, который называется «Бестолковая». А может уже не стоит, может уже поздняк подня метаться, но нет. Ну а почему нет? Хорошо, начинаю делать сегодня. Начинаю делать с рассады. Дача ведь у меня есть. Включаю эпизод успешности по огородным делам. И теперь, взглянув назад, из дальности своей жизни, вот эти периоды успешности, с которых я беру пример, их несколько. И они успешны в разных аспектах. Вот тогда, в шестом классе, я была успешна как самостоятельная ученица. Я поняла, что я могу сама делать и добиваться хороших успехов. Какой-то другой период жизни, о нем я расскажу попозже, я была успешной хозяйкой. Я была настолько успешной, хорошей хозяйкой, и сама себе этим нравилась, что до сих пор я не могу повторить тот успех успешной хозяйки. В другой период своей жизни я была успешной огородницей, но я там трудилась не знаю как. Сейчас мне Господь предоставляет возможность повторить тот период своей успешности, а может его и превзойти. Ну и начнем с него. Спасибо за внимание!